друзья, если кто не знал, то братишка Scratch иногда поигрывает и в Рафтецке, да, есть такая замечательная у нас игрушечка, значит, симулятор выживания в открытом океане, и да, мы сегодня, друзья, здесь, мы сегодня на моем плоту, и мы сегодня продолжаем выживание в этой замечательной игрушечке под названием... Uh, ну а перед началом видосика, как всегда, малюсенькая просьбочка, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна ваша поддержка. Ну а взамен за ваши лайки я буду радовать вас годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Ну что ж, друзья, начинаем. Uh, как вы видите, uh, я уже тут немножечко развился. Да, не с самого начала начинаю. И у меня уже вполне такой uh, хороший плот, на котором можно уже комфортно себя чувствовать, но не совсем. Ведь постоянно досаждают нам акулы, которые которые здесь рядышком а, плавают. Так, что-то я не тем сейчас занимаюсь, на самом деле. Надо бы нам посмотреть, какие а, можно ингредиенты пережарить, что у нас а, можно поместить а, на наш мангал. Так, у нас еще немножко осталось здесь а, акул, его мясо. Давайте его сюда вот поместим. Отличненько, подождем. Хотя, надо было просто его поместить, не поджигать, но... Как я сделал? Это, мне кажется, ошибочка небольшая. Так, что-то как-то плот мой коряво плывет, потому что все бочки проплывают мимо. Ой-ой-ой, акула, акула. Иди отсюда, иди, говорю, отсюда от моего плота. Иначе так же будешь жариться, как вот этот вот кусок мяса, как твой бывший сородич. Так, ну что ж, продолжаем, друзья, выживать. Я немножко здесь, наверное, спроектирую по-другому свою базу сейчас. Как-то я хотел, наверное, перестроить здесь это все дело. Но для того, чтобы перестроиться нормально, нам нужно всегда быть на чеку. Так, копье у меня заряжено. Водички надо бы набрать. Так, водички давайте наберем. Ой-ой-ой, что-то маловато у нас водички. Надо бы, мне кажется, еще немножко пресной воды сделать. Как же долго этими кружечками-то таскать, а? Надо было мне сразу же бутылочкой... Это все дело организовать, но что-то как-то я сразу до этого не додумался. Да, надо было сразу бутылочку, ребят, переработать мне и сразу же залить с помощью нее. Было бы гораздо быстрее, а это у нас сейчас рутинный труд получается. Так, вроде бы все полное, отлично. Так, кусок мяса жарится. А у нас, тем временем, я смотрю, есть э, полоска, ребят, голода. Ой-ой-ой, акула, нельзя атаковать мой бот, я же говорю, так, сначала, ребят, ремонтируем. Ремонтируем сначала. Так, отлично. И угоняем ее отсюда. Чем мне нравится железное копье, так с помощью него можно легко и просто прогонять акул. Потому что буквально два удара и готово. А напоминаю, что я сейчас играю на тяжелом уровне сложности и нас постоянно атакуют как минимум две акулы. Вот куда, смотрите, бочка проплывает. В бочке очень много всяких компонентов. Как-то, ребят, странно мой плод развернут. Вообще, очень-очень странно и мне это не нравится. Ведь мои улавливающие ловушки, они расположены только с одной стороны. И когда я плыву Плыву, плыву, значит, по направлению течения, развернувшись именно вот этими ловушками перпендикулярно, да, к направлению течения, то тогда у меня все нормально улавливается, а сейчас какая-то ерунда, у меня все мимо проплывает, смотрите, что творится, мимо проплывают вот эти бочки, а мимо проплывают палки, короче, много мы, я так думаю, не наловим, так, ладненько, вылавливаем это все дело. Из воды, отличненько, так, это все дело у нас пойдет, конечно же, конечно же, на расширение нашей базы, нам нужно очень много компонентов, а, уже достаточно мало, короче, улавливается ловушками сейчас, когда мы так плывем, надо бы нам как-то развернуться, и, наверное, мы это сделаем, как только подплывем к какому-нибудь острову, так, ладненько. Что бы я еще здесь сделал? Я бы, наверное, плод свой еще нарастил побольше. Но для того, чтобы нарастить плод побольше, нам нужно, ребятки, много вот такого дерева. Нам нужно это все делать. Стоять, доска, сто, доска, стоять. Не, не попал. Что-то у меня с глазомером себя сегодня, ребят, криво, кривовато. Я стреляю. Так, здесь я планирую сделать второй этаж. В этом сундучке у меня что, дерево, пластик Вот это, кстати, можно убрать И вообще я планировал здесь это все расчистить Мы, мы наверное, сейчас, ребята, на займемся расчисткой этого всего дела Я, наверное, сделаю еще несколько сундуков Так, зачем я это выбросил? Нельзя это выбрасывать Давайте, ребят, сделаем сейчас пару сундуков вот здесь у нас находятся сундуки, хранилища. Чтобы изготовить, нужны шарниры. А на шарниры нам нужны с вами компоненты, такие как железо. Так, железные слитки у меня были вот здесь. Берем все. Ну и давайте скрафтим, наверное, шарнирчик один. И изготовим хранилище, так сказать, буферное, которое будет выполнять роль временного хранилища, куда мы будем скидывать все, все предметы. Так, давайте поставим вот этот сундучок где-нибудь вот здесь, наверное. Да, прям возле столика. Так, а как поворачивать? Секундочку ребят как поворачивать -то? то я уже забыл все это дело на какую кнопочку поворачивать можно не помню но я точно помню что можно это делать так раз как, ребят, поворачивать-то? Так, где-то опять у меня, походу, акула. Я уже слышу, ребята, ее, как она вгрызается в мой плод. Она его вот-вот развалит. Здоровье восстанавливаем. Да что ж ты будешь делать-то? А, не успела переключиться, и в итоге акула мне сломала мой а, плот. Так, эту штуку можно было и так забрать. Не обязательно было стрелять в нее крючком. Так, ну что ж, а, давайте попробуем. Все-таки я помню, что... А, нажмите удерживать для половины. А, на R же, точно. Так, ну что ж, давайте развернем. Хотя бы вот так вот, да. И поставим возле столика, возле нашего. Так, отлично. Я сейчас хотел, ребят, полностью переместить это все дело в другие сундуки. И здесь я хотел сделать, типа, командирской рубки какой-нибудь, да. То есть, чтобы у меня не было все под открытым небом, а чтобы у меня все было аккуратненько скрыто в наших с вами сундучках. Ой, сколько у меня все-таки здесь хлама. Так, веревочки. Эту слизь можно тоже сюда пока запихнуть. Так. А, ну что ж, вот этот сундучок мы сейчас полностью опустошим. Так, как из него взять все-то, я не пойму. А как взять все, я, ребятки, хрен его знает. А зритель, пиши мне в комментариях, пожалуйста, пожалуйста, если ты видишь, что братишка с делает что-то не так, пиши мне в комментариях, я, конечно же, отреагирую и немножко скиллови стану в этой игрушечке под названием Раб. Так, ладно, хорошо работают мои ловушечки. Так, что у нас здесь? Ой-ой-ой, еда-вода, друзья, заканчивается. Так, срочно, ребят, надо поесть. Как хорошо, что у нас много акульевого мяса. Может быть, даже мы и не акулим мясом будем питаться, а что-нибудь другое посмотрим в наших, с вами, в наших с вами контейнерах. Вот здесь у меня, смотрите, одна рыба. Рыбку мы оставим. У нас также есть очень много арбузов. Давайте вот ими сейчас и будем питаться. Так, да, хорошо, кстати, они утоляют влагу, точнее жажду, утоляют арбузы влагу. Вот сказанно-то, блин. Так, ладно, давайте еще парочку, наверное, съедим. Арбузы, в принципе, можно есть, пока они не закончатся. Да, они нам, в принципе, восстанавливают сразу все. Так, так, так, друзья, секундочку, у меня там проплывает бочка. Бочки надо всегда ловить по умолчанию, потому что в бочках у нас очень много всего. Ох ты ж, что я там вижу вдалеке? Это у нас, походу, опять, ребятки, остров, и это очень-очень хорошо. Так, надо бы нам как-то сейчас курс взять правильный. Так, где у меня, значит, мой парус? Вот он. Но мы, в принципе, плывем прямо на этот остров. Как подплывем, я встану на якорь и посмотрю, что у нас там находится. Так, тем временем у нас приготовил, значит, и мясо. Забираем. И да, продолжаем, ребятки, перемещение а, вот этого всего дела. А, вот, это все, вот этого всего дела по нашему кораблю. Так, этот ящик я убираю. Так, это же можно как-то разрушить. Или что это у нас сейчас происходит? Не могу разрушить ящик. А, на Х просто, ребят, на Х мы убираем. Зря я так молоточком. Просто-напросто на Х мы убираем и перемещаем в другое место. Интересно, можно сундук ставить на сундук? Давайте попробуем. Так, сундук на сундук. А поднять как-то? Нет, ребят, сундук на сундук нельзя. Его, я так понимаю, можно ставить только на какие-нибудь ополочки. Так, ну и сюда мы скидываем тогда сейчас весь пластик и немножечко дерева. Так. Акуле мясо нам пригодится, мы им сейчас как раз-таки закусим. Так что у нас там за остров? Давайте глянем. А, ничего такого особенного, обычный остров. Но я, наверное, сейчас постараюсь об него развернуть свой кораблик. А, блин, только как это сделать? Надо, ребят, сделать это грамотно. Нам для этого понадобится весло. Сейчас давайте, ребят, конкретно мы к нему подгребем поближе и постараемся об этот остров развернуть свой плод. Надо, ребята, в него удариться так, чтобы наш плод повернулся как-то как немножко в другую сторону, да? Так, секундочку, ребята, это что такое? Бочка проплывает, бочка полная ресурсов Забираем, конечно же, ее, нам это пригодится Так, и надо, ребят, нам срочно сейчас развернуть наш а, плод Так, давайте, ребят, подгребаем а, Надо нам сейчас, наверное, сделать новое весло На этом острове я смотрю Так, секундочку, весло сломал, где у меня инструменты? Еще, так, вот здесь должно быть весло, по идее здесь должно быть весло, где оно? Не вижу я, так, а где весло Так, Ага, вот оно весло, так, что на него нужно? Нужен пластик, как так-то у меня, ребят, был же пластик, я его куда положила? ага, вот он, так, отлично, делаем, ребятки, весло и подгребаем, я хочу сейчас бочком, ребят, так шорпнуться об этот остров, чтобы меня немножко развернуло в другую сторону. Если я сейчас вот этим бочком шоркнусь об этот остров, блин, надо было мне, ребятки, знаете, что сделать? Надо было мне развернуть так. Мы находимся сейчас рядом с вот этой установочкой. Давайте развернем ее. Так, так, так. Да как же, как же, как же? Давайте, ребята, развернем. Акула, акула, акула, что ты будешь делать? Эти акулы постоянно нападают. Никуда от них не деться. Так, как это все отремонтировать? Давайте отремонтируем. 90-100. Так, а я что, ребят, хотел сделать? Мне нужно развернуть сейчас мой плод. И нужно шоркнуться каким-то бортиком. А вот этот вот остров. А сейчас мы, ребят, что сделаем? Давайте попробуем вот этот вот парус. Развернем в сторону этого острова. Так, давай, давай, родной. Разворачивайся. Так, а... Похоже, я его не выбрал так открыть. Или развернуть. Давайте, ребят, повернем вот так вот. И развернем этот самый парус. Ты что не хочешь разворачиваться? Парус, ты парус что-то заклинил нас. Так, давайте вот в эту сторону и развернем немножко вот сюда, чтобы у нас он направлен был прямо на остров. А то иначе мне, ребят, очень сложно грести. Немножко неудобно, мне тут система с якорем, но я в процессе это все дело поправлю. Так, мы вытащили якорь или нет? Нет, еще мы не вытащили якорь. Давайте его вытащим. Так, поднять якорь и пробуем, ребятки, подгребаем прямо к острову. Сейчас планирую я в него, ребята, вот этой стороной опереться, удариться. И меня должно развернуть, по идее. Так, все, все, все, все, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Все, ребятки, разворачиваемся. Так, парус убираем. Это мы все дело убираем. И нас сейчас должно развернуть. Давай, разворачивайся. Разворачивайся. Не хочет разворачиваться наш плод. Блин, надо было мне прям. Ах ты ж, е неправильно, неправильно, не так. Надо было немножечко шоркнуться вот этой стороной. Давай, давай, давай, еще разочек. Так, разворачиваем парус. Но мы уже отплыли. Мы уже отплыли достаточно далеко. Так, как бы тебя развернуть-то, а? Моя основная задача это развернуть все-таки мой плод, чтобы он был по направлению течения м, моими ловушками. Иначе у меня получается какая-то билиберда. Мои ловушки толком не улавливают. И сейчас мы, ребят, пытаемся развернуть наш плод как надо. Тут я, естественно, вырежу. Так. Я нырнул. Я нырнул. Нельзя, ребятки, нырять ни в коем случае. Потому что здесь шастает акула. Блин, надо бы... Знаете, как сделать? Надо бы повернуть еще назад. Вот так вот, чтобы он нам помогал парус, э, помогал нас двигать. Ну и все, давайте движемся назад. Сейчас у нас пошло, пошло, пошло. Лишь бы нас, главное, не развернуло еще хуже. Еще худшим образом. Так, вот так вот мы сейчас подплывем. Ага, нас вроде разворачивает. Да, отлично. Но нас разворачивает, ребятки, как-то... Не так, ну хотя нет, ребят, мы разворачиваемся, мы просто напросто разворачиваемся, у нас ловушки будут сзади, получается так, ловушки будут сзади у нас получается и это хорошо. Как бы сейчас еще бы так развернуться, чтобы у нас так стоять, акула, блин, стоять, да что ж такое, почему она успевает, ай-ой-ой-ой-ой, почему я не успеваю ее как следует, как следует отпугнуть. Так, ну что, мы развернулись, я так понимаю, да? Вроде бы неплохо так мы развернулись, и сейчас нам надо как-то отсюда выплыть, да так, чтобы наш с, вами, наш с вами плод не развернулся. Так, как же нам это сделать? Нам надо, ребят, дальше сейчас грести. У меня где-то был раньше флажочек, который... А, вот он, ребят, флажочек стоит. Туда дует ветер, в ту сторону, да? Вот в ту сторону у нас дует ветер. А сейчас мы, ребят, попробуем развернуться тогда, попробуем назад, немножко сдать ходу, да? И нас сейчас должно, ребят, ай-яй-яй, вот тут вот надо срочно помочь подгрести чуть-чуть прям вот в эту сторону. Давайте попробуем подгребем прям вот в эту вот сторону. Я понял, что нас немножко уже развернуло Теперь мы, по крайней мере, уже более-менее нормально сейчас расположены И да, да, да, друзья Вот то, что я и хотел, в принципе, сделать Практически все как надо реализовано сейчас А Видите, у нас направление ветра в ту сторону И мы как раз-таки будем сейчас ловушками загребать все, что попадется на нашем пути Также, ребят, направление, куда мы плывем, можно отследить вот по таким вот, по таким вот полоскам, которые ведутся сзади нашего плота Отлично! Акула плавает, но ну и пускай плавает Ладно, ребят Пропуская такой остров, этот остров, в принципе, из себя ничего особенного не представляет. Я уже таких островов видел очень очень большое количество, поэтому я на нем останавливаться не стану. Так давайте, ребята, восполним свои водные запасы и, наверное, нужно восполнить также запасы еды. Где у меня что перекусить? Арбузик у меня, в принципе, есть. Ладно, арбузик это все-таки у нас такой, такая еда, более-менее экзотическая, да, в данный момент. Поэтому мы будем питаться просто акулим мясом, которого у нас просто-напросто дохрена. Да, ни в коем случае сейчас не останавливаемся, потому что нам надо плыть, нам нужно развиваться. А когда мы, ребят, плывем, мы ресурсы в основном только собираем. Так, деревья у нас уже подросли. Можно, кстати, и деревья в том числе уже подсобрать. Отлично. Да, и... Пора бы уже избавляться от огромного количества семян, которые уже находятся в, моем, в моих сундуках и которые надо выращивать Да, вот эти сейчас мы все штуки уберем, все грядки большие и сюда посадим просто-напросто новые семена Так, водичку, ребят, надо восстановить по полной Сейчас, ребят, вот эти деревья срублю и за займусь восстановлением водных запасов своего персонажа Так, что-то я не понял, я слышу вторую акулу, неужели вторая акула приплыла? Промазал один раз. Да что ж ты будешь делать? Эти акулы, они просто бесчинствуют. Они ломают весь мой плод, ребят. Похоже, вторая акула приплыла на помощь к первой. Ой-ой-ой, еще, еще и топорик сломался. Так, где мой топорик? Давайте смотрим. Железный топор я делать не буду. Буду делать каменный, потому что железо так не напасешься. Буду железо, ребят, я использую только для самых таких э, важных э, вещей. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть. водный запас ребят, восполняем. Полностью всю из бутылочки я выпиваю. Отлично, так, а сюда можно залить, когда уже здесь, так, вот здесь у нас, смотрите, пусто, нельзя, ребят, налить, ой-ой-ой, похоже, я глотнул соленой воды, нельзя так делать было, так, налить жидкость, правая кнопка мыши, налить жидкость, ребят, ну, налил я непонятно куда ее, так, еще разочек, нельзя, ребят, налить жидкость сюда, пока мы отсюда ее не уберем, понимаете, какая система? Да-да-да, вот это вот, ребятки, надо учитывать. Так, ладно, тогда мы сейчас сделаем следующим образом. Где у меня семена? Вот он, ребятки, семена у нас. Мне нужно пальмовая семечка. Хотя у меня уже 5 штучек имеется в инвентаре. Ну что ж, давайте засадим эти 5 семечек в наши грядки большие, чтобы всегда у нас здесь росли пальмочки, независимо от того... Вот такой, ей бочечка, хорошо. Да, пальмы растут, осталось всего лишь на всего их а, полить. Интересно, можно поливать а, соленой водой? Соленой водой вроде бы поливать нельзя. А, выпить нельзя, выпивать, налить жидкость. Давайте, ребят, попробуем налить жидкость или убрать. А, налив жидкость, мы не видим, что у нас грядочка заполнилась, поэтому наливаем его вот отсюда. Пресная вода нам нужна для того, чтобы нормально поливать вот эти вот лужаечки. Так, раз, два... Да, деревянные вот эти штуки мне нужны, чтобы всегда у нас было дерево на нашем плоту. Так, отличненько. И складываем остатки семечек на наш свободный сундук. Ну что ж, друзья, продолжаем выживание в игрушечке под названием Рафт. Потихоньку развиваем наш плот. А, блин, водичка только вот жажда меня мучает. Сейчас попробуем мы это дело все исправить. Так, все, пресная вода закончилась. Выпиваем последний бутыль и набираем по максимуму вот сюда вот воды. Так, так, так. Еще, наверное, да, войдет или не войдет? Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, больше не входит, ровно, ребят, бутылка входит вот сюда, в этот опреснитель, больше туда, к сожалению, не входит Так, ладненько, поехали дальше, так, здесь у нас что, простаивает, чтобы не простаивало, не простаивало может быть, что-нибудь пожарим? Нет, не, не, не дает мне ничего пожарить, у меня, в принципе, уже вся, вся рыба пережаренная Селедку я оставляю на тот случай, когда мы будем делать приманку для акул Так, ну что ж, продолжаем, так, иди отсюда, я тебя слышу что-то опять там грызешь не так ремонт быстренько ребят ремонт сначала а потом уже бьем акулу так все ребят завалили мы акулу завалили мы это плотоядное животное так надо бы сейчас срочно ребят поставить на стоп на стоп на стоп на стоп потому что мне нужно акуле мясо далеко пока ребят не не уплыли я сейчас ребятки займусь разделываем. так давайте ребят займемся разделаем акулу и заберем с нее все мясо вроде бы второй акулы я вижу что нигде не шастает Поэтому спокойно можно ее разбирать. Пока что у нас одна акула атакует. Или вторая тоже рядом. Не понял. Вроде бы второй акулы пока что нет. И замечательно. такая, значит, якорь снимаемся и плывем а, дальше. Ну, а пока, ребятки, мы имеем у себя в инвентаре акули и мясо. Надо бы, конечно, его поджарить. Четыре штучки у нас, ребят, накопилось. Давайте сразу же его вот сюда вот и положим так ну остатки положим вот сюда или вот сюда даже чтобы потом это все дело зажарить так здесь у нас акуле мясо здесь у нас бутылочка значит с водой здесь с пресной водой да кстати уже у нас немножко воды опреснилась выпиваем да раз и еще наверное одну мы тоже примем кружечку два и плюс акуле мясо кстати очень сытно достаточно сытно так куда бочечка куда пошла иди сюда так отлично Правда, в ней много хлама иногда попадается, но и много также полезных каких-то вещей. Так, ну что ж, здесь вообще-то я хотел сделать типа какого-нибудь складского помещения, да, нормального. И сейчас мы этим, наверное, и займемся, пока мы плывем. У нас, кстати, остров какой-то Вот там вот по курсу Ну, я думаю, что надо сконцентрироваться Все-таки на строительстве своего плота А потом уже, ребят, будем исследовать какие-то Острова. Ну и сейчас мы, ребятки, наверное Тогда построим здесь что-нибудь Хотя можно даже на, встать на паузу Встать на стоп и посидеть здесь На одном месте. Давайте, ребят, здесь спустим Пока что якорь, потому что остров Вот этот вот я вижу, что он не совсем маленький Там даже на нем есть деревья и, возможно, мы на него Сплаваем, когда тут Немножечко построимся. Так, ну и что нам построить? Давайте посмотрим, что же нам можно построить. Так, ну там, тут, наверное, какие-нибудь стеночки у нас будут. Скорее всего, вот эта вот деревянная стена, да. Вот таким вот образом можно ее построить. Так, вообще-то, вот это место я хотел сделать складом. Поэтому вот здесь у нас будет сплошная деревянная а, стена. 2 и 3. То есть четыре штуки сразу уходят на деревянную стену. Да. Это у нас, ребятки, здесь строится склад. А теперь мне нужно, знаете, что сделать? А, так, мне нужны какие-нибудь, наверное, полочки. Которые, я не знаю, где здесь есть. Деревянная крыша. Так. А как ее можно построить? Ага. Вот так вот наискосок. Наискосок только что ли? Так, давайте мы, знаете, что сделаем тогда сейчас. Так, а как разобрать? Разбирать ведь это все дело можно. Разбирать, ребятки, можно. Возвращаем две всего доски... Почему две-то? А, а если убирать мы по-другому будем? Нет, ребята, мы возвращаем меньшее количество досок. То есть надо быть внимательным, когда строим. Так, ладно. Давайте, знаете, как попробуем? Я хотел здесь сделать полочки, на которые мы будем складывать потом свои сундучки. Давайте сделаем половину стены. Это вот так вот примерно будет выглядеть. Возможно, даже нужно сделать половину для этого колонны. Так, секундочку. Просто так теперь уже это не убрать дело. Так, половина колонны почему-то у нас не ставится. А, нужны гвозди, ребят, на половину колонны нужны гвозди. Давайте посмотрим, где у нас гвоздики-то есть. Где-то я видел в одном из сундуков у меня были гвозди. Что-то все так рассыпано, у меня непонятно где. Вот у меня, ребят, 6 гвоздей есть. Отлично, так, давайте попробуем все-таки вот так вот столбик поставим. И теперь я хочу сделать крышу. Вот у нас, ребят, крыша. Как она у нас делается? Ага, она у нас, естественно, как крыша наклонная. Так, а мне нужно, ребятки, все-таки какой-то деревянный настил. Ага, вот так вот, понял. А если мы все-таки поставим двойную стенку? Вот так вот, так разворачивать на R. Так, это что у нас получается? Так, это снаружи, это внутренняя сторона, да. Пускай это будет внутренняя сторона. И теперь попробуем мы сделать сейчас тот самый настил. А так, посмотрим. Нельзя тут поставить, кстати говоря, настил. А если мы поставим рядом вот этот столбик, Экспериментируем, друзья. Так, ставим столбик и теперь пробуем ставить на стил. Так, смотрим. Нет, не получается, кстати Кстати говоря, поставить здесь на стил. Или я не выбрал просто на стил. Да, друзья, можно поставить на стил, но только а, прилепив его вот к этому столбику. Так, а если же этот столбик убрать, давайте попробуем. Так, нельзя, ребята, его просто так убрать. Его, наверное, только нужно, можно разобрать. Разбираем, одна доска и один гвоздь Да, вдвое меньше нам отдаются Обратно инструментов, компонентов Так, давайте попробуем еще разочек Так, вот у нас деревянный настил Не ставится он, ребят, видите а Нужно обязательно сделать столбик вот такой Чтобы у нас деревянный настил а, Поставился Так, принято понят, а есть какой-нибудь половинчатый деревянный настил Например, это что такое у нас Ну-ка давайте глянем, так, так, так Вот, например, треугольный деревянный настил Да, можно, ребят, вот так вот сделать И треугольничком так, так. Ну, ладно. А, вот по этому поводу я понял. Так, это мы сейчас все дело уберем. Так, повернуть. Можно, кстати, было повернуть что-то. Так, ладно, не получается. Давайте тогда это все дело мы уберем. И поставим здесь тогда вот эти вот половинные, значит, половинные, значит, вот эти балочки. Сюда. И вот, ну, тут, в принципе, уже, мне кажется, готово. Так, сюда, сюда. Две палочки поставили. И теперь давайте... Ой, похоже, начинается, ребят, ураганный ветер. Так, а сюда мы ставим, значит, полочку. Или вот сюда поставим полочку. А как вообще можно какие-то, может быть, еще есть специальные полочки у нас? Я, может быть, что-то не знаю здесь. А, да, больше других полочек и крыш я не вижу. Каких-то половинных тоже а, нет. Да, вот такие, ребят, полочки тогда будем ставить мы здесь. А тут, я надеюсь, будут у нас и снизу, и сверху ящички. То есть я здесь сделаю хранилище. В этом месте такое более-менее, более, -менее, более -менее такое нормальное. Чтобы у нас здесь все хранилось самое основное. Так, здесь половинная стеночка будет. Так, так, так, давайте развернем ее, вот так вот, и вот так, да, пора уже, ребятки, преобраз... преобразить немножко наш, наш плод, чтобы он немножко был э, более-менее нормальным, так, здесь у нас вторая часть стены, все, с этой стороны мы построили, блин, сколько же ресурсов уходит, я просто в шоке, так, а теперь пробуем, ребят, ставить сундучки, тихо, тихо, тихо, что-то я смотрю, вы тут, ой, вдвоем налетели, ничего себе, одну успел, угнал, а вторую вот не успел. Вот это, да, ребят, вдвоем. Опять две акулы, а это значит, что нам сейчас, ребят, придется тяжко. Очень тяжко нам сейчас придется, но мы будем держаться. Мы будем держаться. Так, здесь мы, значит, будем пробовать ставить сундучки. Кстати, теперь можно сундучки ставить и вот здесь тоже в том числе, да? То есть у нас здесь будут одни сундучки, здесь будут вторые сундучки. Отлично. Здесь у нас будет, ребят, большое хранилище сейчас. И давайте уже организуем. Так, это у нас сундучок номер раз. Ставим его вот сюда, вот. Есть такое дело. Надо бы еще побольше сундучков нам. Так, так, так. Пока я специально никуда не двигаюсь, стою на одном месте. Так, доски у меня вроде пока есть. Но их я бы не сказал, что совсем много у нас. Их даже очень мало. Вот, кстати, в этот сундучок можно уже складывать какие-то ресурсы. Пускай это, например, будут ресурсы вот из этого сундука. Так, что в этой бочке у нас? Возьмем тоже доски, хорошо пригодятся. Так, забираем все ресурсы. Кокосы. Кстати, когда мы э, срубаем наши пальмы, у нас также э, с них э, лутаются кокосы. А это тоже, ребят, хорошая очень пища. Она восстанавливает и воду, и еду. Так, замечательно. Блин, как же наш сильно штормит. Я просто в шоке. Как же наш, нас, ребятки, сейчас штормит. О, хорошо, еда поспела. Поспела нам тут еда. Акули и мясо свежее. Свежачок. Так, можно как раз-таки им и подпитаться. О, еще и дождь начинается. Так, друзья, продолжаем выживать. Скоро построим себе крышу над головой И нам будет гораздо а, проще в этом плане Я бы здесь уже что-нибудь соорудил Но пока что, ребят, у меня первые задумки В этом плане здесь а Пока что я, ребят, сделаю именно вот так Здесь у меня будет такое вот хранилище Так, вода, ребят, вода Нужно срочно пополнять запасы воды Давайте так и сделаем Так, сейчас мы наполним целую бутылочку Так, так, так Наполняем эту емкость соленой водой Наполняем, наполняем Да, да, да Уже не влазит Тогда выливаем. Так, продолжаем, ребятки, делать наше хранилище. Также не забываем отстреливаться от акул, которые нас постоянно атакуют. Так, крючок уже почти что сломан, но крючок нам пока что, в общем-то, и не нужен. Так, сундучок надо, ребят, разгрузить срочненько. Я бы сейчас вот эти вот листья куда-нибудь убрал. У меня также есть сундучок специальный для вот этих вот листьев, для большого количества. Да, листья мы убрали. И давай, как же взять отсюда все-то, я не понимаю. Только по одной штучке. Так. Будем бодрее, будем быстрее. Ё-моё, ребятки, ё-моё. С двух сторон опять атакуют сразу же эти акулы. Одна с этой стороны, а другая с этой прям догрызает уже. Успел я ее один раз, ребятки. Успел всего лишь один раз, но она успела, сломала. Вот же зараза такая, а, прыткая, быстрая. Они стараются всегда в уязвимые места наш плотик покусать. Так, продолжаем, ребят, перекладывать. Здесь у нас будет древесина или же пластмасса. Давайте сюда мы складируем чисто пластмассу в нижний ящичек. Так, это раз. Еще, ребят, у нас очень много пластмассы, я поэтому хочу отдельные ящики сделать для конкретного вида ресурсов. То есть у нас полный ящик будет пластмассы. Так, это раз. И также я хотел бы, наверное, сделать полный ящик древесины. Давайте вот этот вот ящик уберем, и как раз таки я этот ящик и перемещу, наверное, сейчас наверх. Так, наверх это вот, значит, вот сюда вот. Так, чтобы мы сразу же понимали, что тут у нас пластмасса, а вот здесь у нас уровнем выше будет древесина, ящик с древесиной. Так, давайте вот так его поставим. Вот, замечательно просто стоит. И здесь у нас будет, ребят, древесина. Так, где у нас еще есть древесина? Смотрим. Так, у меня в руках есть древесина. Так, здесь камень сплошной, здесь одна трава. Можно, кстати, эти сундуки тоже уже переложить. Но сначала надо из них куда-нибудь все переложить. Так, как же нам поступить? А мы, ребят, просто сделаем сейчас другой новый сундук. Для этого нужна, ребятки, сталь. Где-то у нас была сталь каком-то из ящиков так смотрим вот у нас ребятки сталь давайте сделаем сейчас болты и новое хранилище так а шарнир нам нужен раз и дос досочек нам нужно немножечко еще взять так вот у нас ребят сундучок с досками и делаем еще один сундук большой так этот сундучок мы поставим рядом он будет вот здесь прям вплотную надо ставить вот так вот с небольшим зазорчиком вплотную вот сюда мы его поставим есть такое дело Главное, чтобы мы можем... Да, ребят, мы можем их по отдельности открывать. Вот такая вот у нас будет сейчас здесь просто офигенная. Я планирую здесь сделать хранилище большое. Так, а ну что ж, в этом ящике у нас будут лежать, наверное, все камни или даже какой-нибудь хлам. Да, можно вот этот вот хлам тоже в отдельный ящик поместить, например, вот в этот. Раз, два, три, четыре, пять и шесть хорошо так тем самым мы освободили нет здесь ящик еще пока что нет поэтому я думаю наверное сделать нужно же нам еще один такой ящик давайте сделаем так хлам. доски нужны хлам так досочки отсюда забираем как же все-таки быстро уходят у нас доски я просто в шоке друзья так а хлам нам тоже пригодится да для постройки и смотрим ну и шарнир также на шарнир ребят нужно железо это очень ценный ресурс так секундочку ребятки вы бы, вы бы посторонились что ли я не пойму так раз одна акула вторая не успели. В этот раз они не успели раздамажить мой плод. Сразу же его чиним. Так, здесь, здесь починили здесь тоже починили. Надо, ребят, всегда быть на чеку. Блин, опять что ли, шторм продолжается? Я только думаю, что уже избавился от него. Так, сюда, ребят, второй ящик ставим наверх. Вот здесь, рядом с первым. Вот сюда вот мы его поставим. Да, замечательно стоит. Так, и сюда мы, наверное, будем складировать сейчас какие-нибудь, например, камушки. Вот такие, да? Да, вот такие камушки у нас будут лежать вот в этом вот ящичке. Тоже целый ящик я планирую под это все дело отвезти. Так, мы смотрим, что у нас здесь осталось еще Здесь у нас остались какие-то перья А здесь у нас осталось еще, так, во, ребят, листьев куча целая Куча листьев Наверное, также пойдет в отдельный ящичек Так, веревок надо сделать Нужно сделать шарнир, и все, ребят а, И ресурсов у нас достаточно Да, нужно не зевать, ой-ой-ой, у нас, ребят, заканчивается Заканчивается у нас, ребятки Жажда мучает нас, так, наполняем бутылочку Водой, отлично И, наверное, сейчас мы утолим нашу с вами жажду Потому что иначе нельзя запускать нашего персонажа Так а где у нас еще один ящик? Приготовился у нас еще один для ящика, и вот сюда вот, ребятки, его устанавливаем Так, вот здесь у нас будет ящик с небольшим зазорчиком, раз, готово Так, и в этом ящике у нас будет, ребят, вся вот эта вот трава а, Листьев у нас тоже очень много, вот этой травы И вот сюда мы, наверное, ее сейчас поместим Так, хорошо, хорошо, просто великолепно из этой, из этой травы в основном вьются веревки, но, по-моему, еще кое-что можно делать, поэтому мы ее пока что помещаем вот сюда. По-моему, ее можно еще пережаривать, эту траву, и получать из нее кое-что еще более ценное. Так, отлично. Уже хранилище, смотрю, у нас расширяется. Отсюда можно убрать один сундук, и второй сундук можно также у нас убрать. Так, секундочку, давайте сначала выложим. Так, здесь у нас листья. Здесь у нас, значит, так, ладно надо, Ребят, всегда нужно, чтобы было у нас в инвентаре Немножко и пластмассы И, и пластика Потому что это у нас Основные расходные материалы и компоненты Вот таким вот образом Это, ребят, нам для того, чтобы можно было ремонтировать Так, давайте съедим уже что-нибудь так, не слышу я, где орудуют, орудуют акулы, пока что не слышу, реально. Но где-то они точно уже замышляют атаку. Так, пока что, ребят, мы стоим на якоре, пока что мы сделали небольшой перерывчик. Жду сейчас нападения акул, они скоро должны появиться. Так, ждем, ребятки, вот одна акула плавает, скоро должно быть нападение акул. Вот она, вот она, вот она, иди отсюда, так, раз, и вторая рядышком. Отгоняем сразу же обеих акул, замечательно, но нам надо, ребят, сразу же подлечить, успеть наш плод где тут, ага, вот где разбомбили, отлично Пока что, ребятки, плод наш отремонтирован Так, тут бы, наверное, не мешало мне какое-нибудь освещение еще провести Да-да-да, в идеале, но этим я, наверное, займусь, ребятки В следующих своих сериях по выживанию в игрушечке под названием Raft Ну что ж, зритель, я надеюсь, тебе понравилось мое сегодняшнее выживание Давай наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков Для того, чтобы братишка Scratch продолжал выживать в этой замечательной игрушечке под названием Raft Играйте только в самые топовые и крутые игры Всем приятного геймплея!